Каждому из нас. Мы находимся сейчас на площадке компании Bitcoin Step, Вот так называется компания. Это официальная компания, создала ее Виталий Коновалов, и он также сделал площадочку, стартовую, для того, чтобы люди зарабатывали деньги. Каким образом? Человек, каждый партнер, который зашел сюда, вносит сумму 0.06 БТС. То есть 0.06 биткоина. И при полном закрытии площадки каждый подход получает 0.096. Вот у кого микрофон включен? Шум идет. Вот, спасибо. Каждый человек, зашедший на площадку за 0.06, получает 0.096 16 раз больше после закрытия, полного закрытия этой площадки. Это маркетинг э, стартовой площадки Bitcoin Step. По маркетингу каждый человек должен пригласить 4 человека, и только тогда он получает деньги. Пока не закрыта площадка, деньги остаются в компании. Я сейчас вам сказал, как работает сама площадка стартовая, для того, чтобы вы понимали, что каждый человек получит деньги только после закрытия этой площадки. Теперь мы работаем по стратегии вертушка. Вот на этой, используя эту стартовую площадку по стратегии «Вертушка», как она работает? Это инструмент, это не компания, это, у нее нет маркетинга. Это инструмент, это ну, как сказать, стратегия для того, чтобы каждый человек получал, шел на выплату с деньгами. Никто не завис, те даже, кто не смог пригласить или пригласили на позже, все равно получают деньги. Как это работает? Вот такая же площадочка схематически выглядит. Я хочу вас обратить сразу ваше внимание на то, что эта схема, и на ней невозможно передать то, что я сейчас вам буду говорить и объяснять, только частично, чтобы каждый человек понимал, как работает сама вертушка. Вот эту площадку из 20 человек мы заполняем всей командой. Не лично каждый человек приглашает по 4, а всей командой заполняем вот эту площадку. По вот этой реферальной ссылке. Теперь человек который получил свои деньги, номер 96, он становится казначеем. Мы так называем этого человека казначеем. В обязанности казначея входит купить по своей ритуальной ссылке, по этой ссылке, вернее, по верхней постоянно покупаем, покупить два, два аккаунта в линейку. Первый аккаунт подарочный и второй для себя. Теперь вся команда заполняет подарочную площадку по вот этой реферальной ссылке. Вот эта, вот эта площадка из 20 человек заполняется по этой реферальной ссылке. Деньги, которые аккумулировались на этой площадке у этого партнера, идут на то, чтобы проплатить в верхних 16 человек, денег хватает только на 16 человек, поэтому берем так 16 человек и ставим их в линейку вот сюда по вот этой реферальной ссылке, здесь работает автомат, то есть когда мы регистрируем человека по этой ссылке либо по этой ссылке, то автоматически люди становятся вот так вот на площадку, по этой ссылке люди становятся в линейку. Как только 16 человек впало в линейку вот сюда, автоматически вот этот человек получает 0,096, второй пошел на выплату. Второй человек делает то же самое, покупает подарочную площадку. И покупая свой аккаунт еще один. Теперь мы заполняем полностью всей командой вот эту площадочку. И деньги с этой площадки берем эту, эту сумму денег и ставим вот этих людей с этого подарочной площадки вот сюда. Начиная с первого человека. То есть перетаскиваем этого человека через 16 проплаченных мест. Ставим сюда. Но ну, у нас же здесь люди тоже остались площадке 20 человек а денег хватает только на 16 поэтому мы берем вот этот хвостик мы называем хвосты да хвост и ставим этих людей сюда это никак не повлияет по скорости на их выплаты на этот разрыв никак на этих людей не повлияет сейчас объясню почему дальше теперь этими деньгами мы проплачиваем этих людей ставим их сюда и только поставили 16 человек у нас на выплату пошел третий человек Дальше происходит дубликация. Каждый партнер делает одно и то же действие. Здесь становится только 16, здесь только 16. Вот эти подарочные места, они являются буфером. И поэтому человек, который получил здесь деньги, следующую выплату он получает через 16 проплаченных партнеров. Хочу здесь обратить ваше внимание. Очень сложно это эту систему показать именно вот здесь, да. Но давайте посмотрим на любой аккаунт. Сейчас нажмем, видите, закрыта площадка. Нажимаем на эту площадку, чтобы можно было посмотреть всю схему. Вы видите, что она заполнена. Здесь полностью все идет четко. Нажимаем на любую площадку, на любого человека. И здесь тоже площадка заполнена. Так у нас заполняются все места. И обратите внимание, здесь идет подарочное место, и предыдущий человек поставил два аккаунта. Почему я на схеме показываю один аккаунт? Мы договорились с всей командой, что можно ставить два аккаунта, чтобы человек сразу для выплаты получил подряд. Но не больше, в линейку больше нельзя. Потому что это, завис... это будет влиять на выплаты по следующих людей. Чтобы очередь не нарушалась, каждый человек может поставить только по два места. Теперь такой момент. Я хочу, чтобы вы не беспокоились. Вот сейчас, в данный момент, что у нас произошло. Первое, когда мне пришла мысль в голову, да, я поторопился и поставил подарочное место вот здесь. Ну, то есть пришла идея именно вот этот момент, когда мы начали заполнять и Я предложил, говорю, ребята, давайте сделаем такую мощную Систему, по которой у нас не каждый человек будет стараться четыре человека пригласить, а мы все вместе одной командой будем заполнять подарочные места. Так у нас ни один человек не останется без денег. Обычно как происходит? Зашел человек с командой, получил деньги, вышел, зашел еще раз, команду свою зовет, вышел, получил, а эти люди брошены. Все, они, кто пригласить смог, тот получил, кто не смог, тот не получил. В нашем случае у нас каждый человек идет на выплату, плюс ко всему получает еще и подарочные места от всей команды. То есть с вертушкой уже никто не выходит. И поэтому, смотрите, когда вы смотрите вот на эту схему, да, вы понимаете, вот дубликация пошла, поставил человек подарочную площадку, мы всей командой запомнили, линейку поставили по периферальной ссылке, человек полетел на выплату. Дальше линейку поставили сюда, второй полетел на выплату. И идет дубликация, это идет постоянно. А вот, значит, скорость Заполнение, скорость выплаты каждого человека зависит от скорости заполнения подарочной площадки. Когда мы начинали заполнять, вот многие говорят, вы начали работать в декабре месяце и до сих пор только заполняется вот эта вот ваша первая площадка. Да, но она начинает заполняться с большой скоростью уже. Потому что первая подарочная площадка у нас заполнялась в две недели, вторая заполнялась дней 10-12, потом заполнялась уже. 6 дней я не помню сейчас не буду вспоминать потом площадки стали заполняться за 2-3 дня и сейчас у нас мы пришли уже к тому что э, подарочные площадки заполняются 2 по площадки в день вот не вчера позавчера заходилось по одному дню вы работаете 2 площадки в день выходим на такую скорость но ну, сами понимаете чем больше людей и чем больше людей узнают о нашей вертушке тем больше заполнение быстрее будет заполнение подарочных площадок Значит, соответственно, скорость выплаты каждого партнера будет увеличиваться в несколько раз. Теперь давайте поговорим о преимуществах этой площадки. Э, вернее, этой, этой, сказать, этой стратегии. Нашей вертушки будем так. Говорить. Вертушка. Вертушка, потому что мы здесь переворачиваемся постоянно верхний идут вниз и нижний становится. Линейку Постоянно перекручиваются. Здесь нет такого, что верхние получает, нижние стоят, ждут своей очереди. Это не матрица, не живая очередь, не бинар. Это вертушка. Каждый человек, получив свое место, ставит еще одно место вниз, получает подарок и опять приходит вниз. И, то, и крутится здесь до бесконечности. Вертушка работает по такому принципу. Выхода отсюда нет. А вас, даже если человек, допустим, запомнил площадку, мы его перевели вот сюда. И он опять идет на выплату. Эти деньги получил, купил себе еще одно место здесь внизу. С этого места получил, купил еще одно место то, по той же самой схеме. Отработал это место, он получает на этом месте. Отработал это место, получает на этом. Дальше вниз опять он пошел. И так до бесконечности у каждого партнера, у каждого. Тем более, тем, еще момент такой. А вот здесь, когда вы становитесь, здесь от первой вашей выплаты до этой выплаты у вас будут стоять новые партнеры всегда. Здесь у вас одна, одна, люди с одной площадки, здесь будут люди уже с другой площадки, вниз вы ушли, старые взяли места, новички будут совершенно другие люди. И так у каждого человека, этот вышел, также то же самое здесь сделал, и у него тоже другие люди будут стоять с разных площадок. Постоянно ваше место будет иметь. Вот между этими выплатами будут новички стоять. У каждого партнера. Такая же история. Но, к сожалению, ни на графике на этом, ни здесь вы этого не увидите, поэтому многие люди начинают путаницу, путаться. Вот я сейчас здесь стою, а почему у меня это место стало вверх, а когда я получу, начинаю считать. А впереди там уже 500 человек, а я еще стою, и когда я получу через 500 человек? Нет, через ровно через 320 проплаченных партнеров. У нас 16-20 человек в площадке и 16 партнеров здесь стоят. 16 партнеров проплаченных получить деньги, вы идете на выплаты. 16 партнеров получили деньги, вы идете на выплату. Вот так постоянно. Чтобы не было путаницы, чтобы вы понимали. В система система ошибок не делает. Ну, в данном случае регистрировалась по этой реферальной ссылке. Люди идут в ней, регистрируются по этой реферальной ссылке, люди становятся сюда. Ну, на этом вроде бы как разобрались, да? на вопросы я отвечу. Теперь, преимущество площадки, ну, не площадки, а нашей стратегии. Вот вы выводите деньги на свой кошелек 0096. Но если человек, ему хочется увеличить свои деньги в несколько раз, он может взять еще несколько мест, чего нельзя делать в маточных проектах. Но ставить он может свои места, свои деньги оплачивать не в линейку, не по этой ссылке, а только в любое подарочное место. Пожалуйста, ставьте хоть все деньги сюда. И каждый ваш внос, вход будет увеличиться в 16 раз. Это никак не повредит выплате следующего человека, потому что когда человек идет на выплату, Здесь ему все равно, какие деньги здесь стоят. Здесь стоят не люди, не аккаунты, а деньги стоят. Поэтому, если вы поставите сюда своих несколько мест, вы даже будете это видеть по схеме, что люди ставят несколько в подарочном сейчас несколько человек. Вот они ставили, они даже придали скорость заполнения, поставили 5-6 своих мест, они здесь ставили в линейку. И вам это без разницы, вы все равно получите через 16 мест. Вы можете делать то же самое. Вот еще одно преимущество. Дальше. Человек, который, чтобы люди не считали, что это хайп, пирамида и еще что-нибудь такое, благосборник, да, любой человек, который зашел сюда, он по своему собственному желанию, посмотрел, мне понравилось, он говорит, ребят, верните мне мои деньги, не вопрос, две секунды, потому что люди идут сюда очень активно, кто разобрался, а любой человек, который зашел сюда, чтобы вы поставили в очередь, да, в площадочку, он с удовольствием купит место, которое стоит выше, ближе к очереди с удовольствием купит этот человек с удовольствием купит а тот кто потерялся растерялся он получит свои деньги назад вернуть деньги легко то есть нет риска потерять свои деньги вообще если вы засомневались пожалуйста чего невозможно сделать ни в одном проекте вы зашли в проект ваши деньги растворились по системе вы их уже не вернете пока не выполните условия компании не заработаете вот такие преимущества нашей вертушки теперь направление этой стратегии, самое основное, каждый человек, который даже не умеет приглашать э, новички в интернете, каждый человек идет на выплату, однозначно, и э, при выходе он все равно ставит три места, три аккаунта, как я вам показал, да, можно сказать, что он пригласил три человека, он уже не, не пассивный партнер, он уже активность проявил, в любом случае. И плюс ко всему, если человек понял, разобрался, можно взять несколько мест. Опять же, проявляет активность. Каждый, каждый партнер. Причем, этот человек, который никого не пригласил, не успел пригласить, а уже получил выплату, он обязательно поделится в интернете, если умеет, что есть такая возможность, я вот даже не смог пригласить никого, а деньги я получил все равно. 16 раз больше. То есть он становится активным партнером после первой выплаты еще одно преимущество, да? второе направление, первое направление, вы свои деньги увеличиваете 16 раз, второе направление, вертушки, здесь каждый партнер строит свою команду, вот пригласили вы, допустим, два человека, больше никого не будет, это ваша команда, они тоже приглашают, кто пригласил 5 человек, кто 10 из этих двух партнеров, это ваша команда, все равно ваша команда, которая идет за вами. Следующий проект. Но проект, да? Сейчас я объясню, какой. Но здесь все ваши люди, ваши кого бы вы сюда не привели, они все перемешиваться будут постоянно. И люди, которых они пригласили, будут постоянно крутиться и перемешиваться. Но в следующий проект. Мы идем в компанию СТПУ, Объясняю почему. Собственно, и идея эта родилась только потому, что смотрите, что происходит вообще не только в компании СТПУ, во всех компаниях но мы работаем с степени, мы здесь зарабатываем биткоины, степени эфириумы, там очень мощный проект, очень серьезные деньги, но там случилась такая, как в любой компании случилась такая беда, и везде происходит, я уже говорил вам о стопоре, да, люди, кто пригласил 4 человека, активные люди приглашают, а потом появляются, доходим до руды, и люди, которые хотят заработать деньги, им рассказали, маркетинг, вроде бы понравилось. Зашел человек, заплатил деньги, деньги ушли по системе, а пригласить он не может никого. Все. Этот человек не пригласил, этот не пригласил, этот. И у верхних денег нет, не идут деньги. И у них денег нет, они потеряли. Пошел негатив, люди покрутились, месяц посидели без копейки денег, побежали в другой проект. То, что происходит постоянно у нас в любой системе, в любом проекте. Но еще самое страшное, что когда человек не получил деньги, а пригласив, скажем, 4 человека, какая-то сумма у него образовалась, и ему нужно покупать следующий уровень. Вот это самая главная беда и основное. И у человека на распутье становится. У него на кошельке в кабинете лежат деньги, ему нужно покупать следующий уровень, они а на выводе стоят у него, уже на выводе, у него в кабинете деньги, на балансе. И перед ним два, ставятся две, два вопроса, две задачи. Либо я покупаю следующий уровень, что нужно делать обязательно по маркетингу, чтобы дальше зарабатывать и двигаться дальше. Либо снять эти деньги и потратить их на питание и по каким-то своим нужным целям. Да? И в основном люди забирают деньги. Все, начали люди выводить деньги из кабинета или идти в другой проект и еще что-то такое. А, остановить это невозможно. И получается бардак, -бар. получается стопа у вышестоящих в этом проекте стопа, и люди начинают уже тормозить. И уже ориентируемся на тех, кто активно работает. Но это уже слабенький доход, и поэтому ну, компания как бы приходит в убыток. И люди не получают деньги, не зарабатывают, и бардак получается. Поэтому, знаете, чем помогает вертушка в этом плане? Человек, который зашел сюда, крутится здесь постоянно и постоянно имеет доход в месяц не одну выплату, а две, три, он не будет вытаскивать деньги с проекта. Зачем? Когда они ему приносят там еще параллельный доход, который превышает в тысячу раз тех денег, которые зарабатываем здесь. Но об этом мы потом расскажем вам маркетинг степиума. Это позже можно поговорить с каждым вашим приглашенным, <coughs> что с первой выплаты, с первой, со второй выплаты один раз внесять деньги в компанию больше не надо относить. Дальше, вы в следующий месяц вы опять получаете эти деньги, постоянно отходитесь и можете эти деньги снимать отсюда, с блокчейна на них жить, вам не надо вытаскивать деньги из кабинета степиума, а степиум у вас растет, за вами люди идут, и ваша команда там строится без потерь, плавненько, постепенно строится там команда, а здесь вы получаете ежемесячно. Вот это, этот инструмент как помогает людям поднять компанию и сделать так, чтобы проект работал с цепью долгие-долгие годы. Плюс, потому что вы набираете здесь постоянно команду. И причем, смотрите, мы никого сюда в силу не тянем на вертушку. Вертушка – как трамплин для заработка денег и построения команды. Мы никого не уговариваем. Я сегодня вот разговаривал со многими людьми, Которые не хотят, не понимают и решили, что они могут самостоятельно построить свою команду в любом проекте. Ради Бога. Не надо, не надо никого уговаривать. Мы предлагаем людям помощь. Мы предлагаем тем людям, которые стоят в любой компании внизу, которые пришли в проект и потеряли деньги. И не могут никого пригласить. У нас уже здесь много живых примеров. Я примеров сейчас вам приведу. У нас Абдиашим. Человек, который сразу с первого дня мне сказал, говорит, Михаил, я не могу приглашать никого. У меня нет, вот зашел проект, а нет людей. Я не знаю, как это сделать. Не умею. Как я здесь буду работать? Так вот, прошел месяц, у Абдиашима, по-моему, самая большая команда здесь в вертушке. И она идет за ним в цепи. У него люди идут за ним. Он просто дал информацию, приложил человеку помощь увидеть его деньги 16 раз. Люди пошли, разобрались в проекте, все, у меня команда здесь растет. И таких примеров много. Это, что касается, я хотел сказать оверплушки нашей, чтобы не было у людей такого сомнения, да, ну, потому что многие сейчас, я уже слышу, что это хайп, что это там придумал, придумал задумку, уже многие придумали, у многих не получалось, да, многие делали такие вещи, но они делали по принципу живой очереди, живая очередь никогда, люди там деньги не получат, здесь не, не живая очередь, потому что за счет, за счет вот, этого вот, вот этого переворота вы каждый раз получаете подарочные места и переворачиваетесь идете вниз, и причем вся команда так крутится. Ну вот в принципе это основные моменты, о которых я вам хотел сказать, чтобы подвести итог. Вертушка – это трамплин для дальнейшего заработка, для увеличения ваших денег в 16 раз. И путем этого вы постоянно идете, ваши деньги прививаются. А первая выплата пошла у вас в проект, где вы зарабатываете еще больше денег, чем здесь. Но там вы получаете деньги не сразу, не с первого дня, что вас пришли и сумму большую получили. Там по накопительным вверх, вверх, вверх, там суммы очень большие. уже. А здесь вы стандартную сумму получаете 0,096, но по срокам быстрее, быстрее, быстрее. И вам не надо беспокоиться, чтобы выводить оттуда деньги на питание. Здесь у вас всего хватает. Вот в принципе, да, и еще я хотел, знаете, маленький такой момент объяснить. Есть такое, вы не одно, не, каждый из вас неоднократно слышал такую фразу, приглашайте человека, говорит, вход, допустим, в компанию 50 долларов, он говорит, у меня нет денег, а вчера они у тебя были, нет, а завтра будет, я не знаю. Вот эта фраза, фраза звучит постоянно от людей, потому что каждый из нас, мы это все прошли, и я в том числе, все люди, все мы хотим очень быстро получить деньги. Всегда входим в проект с надеждой быстренько заработать и ищем такие проекты, чтобы быстро заработать. Вот как? Вот предложил, а где в каком проекте? А сколько ты работаешь? А ты получил сколько? А я вот зашел, через две недели я получил деньги. Ребят, этот человек не получил деньги, он просто хапнул одну выплату. Все, дальше пойдет стопор. Это однозначно, как везде бывает. Поэтому, чтобы получать реально деньги, большие деньги, хорошие деньги, для этого нужна большая команда и время. время. Ну, в принципе, я вот на этом не буду время тянуть, заканчиваю, дать вопросы. Теперь переходим, включаем микрофоны и жду ваши вопросы по стратегии направлению. Михаил, а можно я сейчас несу ясность? Я просто пригласила двух девочек, ну, новичков послушать. Я хочу просто внести в ясность и, ну, для своих новичков и для тех, кто может быть тоже новички сегодня слушают. Смотрите, речь идет о проекте Stepium. Вообще авторы проекта Stepium и авторы проекта, на котором Михаил, Гриша, Михаил Гришин придумал свою уникальную стратегию, это одни и те же люди. И там и там маркетинг-план гениальный, там лежат большие деньги. Но, как правило, те, которые заходили на проекты матричные, ну вот, типа, ну я не буду их называть, мы все как бы сетевики, все знаем, что такое матричный проект, и люди, которые заходят в начале старта, они э, лидеры, они понимают, что вначале это все кружится, кружится, кружится, денежки идут, идут, идут, потом на каком-то этапе медленно, медленно, медленно и потом останавливаются. Правильно? Да. И вот здесь, э, значит, э, почему речь идет о проекте Степиум? Потому что здесь в основном э, в эту вертушку зашли люди, которые уже являются рефералами, ну, участвуют в степиум там действительно ну, маркетинг классный я там тоже стою. но там тоже сейчас все немножко притормозилось не обязательно вы должны заходить в этот степиум никто не вам не говорит что вы заработали деньги и несете их в степиум можно постоянно кружиться вот в этой нашей вертушке можно заходить в любые ваши любимые проекты можно регистрироваться в степиум приглашать туда людей но у вас после вертушки у вас с этим не будет проблем потому что у вас всегда будут денежки. И тех такого нет ни в одном маркетинге, ни в одном проекте нет. Если вы сюда вошли, пригласили людей, и вдруг ваши люди вам подождали неделю вторую и говорят, все, это хайп. Сейчас они соскамятся, сейчас у них что-то случится, нет проблем. Вы просто говорите, ну, пишите в чат, говорите нашему лидеру, вам возвращают денежки, я первая с радостью куплю ваше место. И таких, те, которые зашли, те, которые, я вот смотрю, и лидеры, да, лидеры, которые зашли, поверили, которые первые стали под Мишей Гришиным, они, я смотрю, теперь в каждом подарочном месте у них есть места, потому что люди понимают, что вот вы зашли первый раз, вам подарили подарочное место, эти два места отработали, и вы же хотим, мы же хотим дальше зарабатывать. Поэтому нужно будет еще покупать места, кроме твоих, которые, которые вы, ну, вы купите после выплаты. То есть может быть задержки, может быть там, я не знаю, что угодно, но это деньги не выброшенные никуда. Вы их можете вернуть в любой день, понимаете? Вот вы вложили денежку, потом решили это все вернуть, пожалуйста, пишите заявочку, на ваше место уже есть куча желающих. Вот сколько у нас в чате сейчас человек? Уже, наверное, человек 300, да? Да, ну пока вот каждый еще не было. Из 300 готов купить ваше место. Пока еще не было людей, которые хотели вернуть свои деньги. Но если ну, было, Просто пожалуйста. такой вопрос иногда, да. а вдруг? А вдруг это там, как вот, когда говорят про большие деньги, и вот так, вот все это хайп. Хай, пожалуйста, вы решили на каком-то этапе, что это хайп, пожалуйста, отказывайтесь, ваше место будет тут же продано, вам деньги вернут. Да, вот еще, Галина, спасибо. Я еще хотел э, внести ясность такую, да, что очень-очень важно. Люди, которые вошли сюда со степиума, со своими структурами, они также в степиум идут со своими структурами. Мы никого не перетягиваем, я лично никого. У меня как было 8 человек в, э, в первой линии, так 8 человек и осталось. Я никого к себе не, не перетягиваю. Он зашел человек со степиумом, да, у него там команда, и он хочет, чтобы его команда не развалилась. Он здесь ее раскручивает, берет новичков и ведет ее в свою команду. Нарушений нет ни по степиуму, нигде нет. Нарушений мы не делаем, абсолютно. Хочу сразу предупредить, чтобы не было таких на что мы вертушку сделали для того, чтобы перестроить структуру. Нет, каждый идет за своим спонсором вертушку, э, в степиум. Это только для того сделано, чтобы человек не выводил деньги из своего кабинета, из не выводил. Деньги.